Отличительной особенностью Multivan серии SD является тот факт, что в отличие от всех стандартных машин производства итальянской компании Multivan, у этих машин кабина находится, условно говоря, на задней оси. Если мы говорим о стандартном мини-погрузчике Мультиван, кабина у него находится, как известно, вот здесь вот, практически на стреле, что упрощает работу с навесным оборудованием, поскольку его хорошо видно. В данном случае у машины с D-серии стрела находится несколько отдельно, как вы можете видеть, а кабина расположена, повторюсь, на задней оси, и этому есть свое объяснение. Данная машина, машины серии SD, в первую очередь предназначена для работы в максимально ограниченных условиях. Дело в том, что благодаря своей конструкции эта машина может работать практически из-за угла, и мы с вами посмотрим, как это происходит в реальной работе. Именно вот этим фактом обусловлено то, что кабина у этой машины находится сзади. Всего в этой серии на сегодняшний момент три модели. Это модель 6.3 SD, модель 8.4 SD, которую мы видим перед собой, и модель 9.5 SD, максимально крупная. А теперь давайте поговорим о технических характеристиках конкретно этой модели MultiVan 84SD. Это машина общей массой 1780 кг, обладает грузоподъемностью 1260 кг. Опрокидывающая нагрузка у этой машины 1610 кг. И полностью в повороте эта машина поднимает ровно 1000 кг. Еще одним отличием MultiVan серии SD является тот факт, что в силу своих конструктивных особенностей эти машины не оснащаются функцией high flow. В первую очередь это связано с внутренней эргономикой машины. Проще говоря, здесь некуда поставить дополнительный гидронасос. И поэтому максимальный гидропоток на этой конкретной этой машине Multivan 84SD составляет 37 литров в минуту. Повторюсь, функция high flow невозможна. Ну и вообще, друзья, эта машина полна сюрпризов и особенностей. В данном случае, обратите внимание, у этой машины, как у всех машин серии SD, интегрированные задние противовесы. Обратите внимание, они здесь уже присутствуют. Это не значит, что мы не можем поставить сверху также дополнительные задние противовесы весом 180 кг и боковые противовесы весом общим весом 160 кг. Повторюсь еще раз, всегда рекомендовал и буду рекомендовать, даже несмотря на наличие интегрированных задних противовесов, я рекомендую все-таки добавлять дополнительные задние грузы для увеличения грузоподъемности машины. Ну а теперь давайте посмотрим на эту машину изнутри. Давайте традиционно откроем заднюю крышку и посмотрим на двигатель. Стандартно двумя защелками открывается крышка. И тут нас ждет очередной сюрприз. Двигателя нам не видно. Потому что это машина серии SD. И как же нам поступить в таком случае? Да, мы видим здесь а, бачок с охлаждающей жидкостью, мы видим здесь а, фильтр. Но самого двигателя, к сожалению, не видно. И давайте пытаться его увидеть. Для того, чтобы получить доступ к двигателю, и остальной начинке этой машины как ни странно, нам придется опрокинуть кабину. Это еще одна из особенностей серии SD. Для того, чтобы сделать это, нужно вот этой специальной ручкой-замком путем проделывания нехитрых операций, открыть замок кабины, ну и, в принципе, ее можно поднимать. И вот он, тот самый двигатель, которым оснащена эта машина. Японский дизельный двигатель Янмар 3TNV88 мощностью 40 лошадиных сил. Этот двигатель позволяет Multivan 84SD развивать скорость максимальную до 17 километров в час и обеспечивает гидропоток, повторюсь, 37 литров в минуту. Ну а теперь давайте вернем кабину на место, закроем двигательный отсек и продолжим наш разговор. А сейчас, дорогие друзья, давайте бросим взгляд вот на это замечательное навесное оборудование. Это снегомет итальянского производства с гидравлическим поворотом сопла. Габаритная его ширина составляет 1200 миллиметров. Давайте его сейчас подключим, ну и заодно лишний раз посмотрим, как гидравлически и электрически подключаются навесное оборудование. Все мини-погрузчики Multivan и серия SD не исключение оснащаются вот такими вот запатентованными мультиконнекторами гидравлическими, которые позволяют избежать неправильного подключения, а также утечи гидравлического масла. Здесь вот мы видим ответную часть. А ответная часть здесь будет не совсем обычная. Это мультиконнектор на три линии, как вы можете видеть. А в большинстве стандартного оборудования все-таки используется мультиконнектор на две линии. Давайте его подключим. Подключается он также стандартно в три движения. А, ну и, собственно говоря, здесь вот мы видим а, электрический разъем и подключим его, соответственно. Все, наше оборудование готово к работе. А, также здесь есть, обратите внимание, регулятор, а, регулятор крышки сопла, то есть специальным рычагом, который устанавливается в кабину, мы можем его опустить или поднять теперь, друзья, хочу вам напомнить что данная машина Multivan 8 4SD оснащена кабиной российского производства давайте посмотрим на нее поближе мы этого тоже никогда не делаем. итак, вот эта кабина даже визуально она отличается от итальянской кабины хотя бы тем фактом, что у родной итальянской кабины, вот эта вот дверь, она будет полностью стеклянной к сожалению, может быть, к счастью у российских кабин Стеклянный только вверх, низ. обратите внимание, металлический. С одной стороны, может быть, это хорошо, она приобретает антивандальное исполнение, с другой стороны, почему у родных машин дверь стеклянная, а для максимального обзора. Но ну, в данном случае мы видим, что дверь металлическая. В комплекте ключи, и давайте посмотрим на нее изнутри. А теперь давайте посмотрим на эту кабину российского производства изнутри. И начнем с двери. Обратите внимание, дверь оснащена газовым упором, который позволяет двери двигаться достаточно плавно и в свою очередь не позволяет ей открыться больше, чем под углом, ну тут, наверное, 45 градусов. Также дверь оснащена замком, ну и неким запором, да, который позволяет избежать самопроизвольного открывания двери что мы здесь видим да дальше это кабина с отопителем вот здесь соответственно печка а, трехпоточная поточная систему вот тут три сопла а, значит в двух режимах она работает а, и здесь вот есть терморегулятор который позволяет регулировать температуру выдаваемого воздуха ну посмотрим на нее в работе чуть позже когда заведем машину что здесь есть еще кабина оснащена дворником и собственно говоря какой собственно говоря зачем нужен дворник без системы омывателя стекла и вот в данном случае бачок Здесь находится в кабине а Бытое мнение что не совсем удобно когда вот он расположен здесь вот на плечом оператора но честно говоря в этой конкретной машине наличие здесь бачка физически меня не смущает разве что только эстетически может это напрягать а, собственно говоря как у родной итальянской кабины здесь открывается боковое окно а единственным отличием опять же является тот факт что вот этот вот упор он неразборный в отличие от такого же на родной кабине соответственно даже при большом желании полностью открыть окно равно как и дверь у нас не получится а еще одной отличительной особенностью кабины российского производства является тот факт что у нее открывается и заднее стекло вот на двух таких вот газовых упорах это стекло находится. Опять же, они не позволяют ему открываться полностью. Но для какой-то вентиляции в летнее время, мне кажется, этого вполне достаточно. Ну что ж, друзья, сейчас давайте заведем эту машину. И посмотрим наглядно, как все это работает. Давайте начнем с печки. Она уже начинает дуть воздухом двух поточная здесь система пока вот он двигатель не пролился воздух идет такой прохладный так вот сейчас он потихонечку нагревается но Чуть позже можем сделать вывод, насколько, насколько теплый воздух она выдает. Дальше. Обратите внимание, ручной тормоз механически находится вот здесь. Дворник. Дворник у нас работает. Если бы в бачке омывателя была жидкость то, соответственно, она подавалась бы на стекло, но, к сожалению, омывающей жидкости здесь нет. Как, собственно говоря, и все машины Multivan. Multivan серии SD имеет гидрообъемную трансмиссию. А, у каждого колеса имеется свой а, гидромотор, который приводит колесо в движение. Машина передвигается при помощи двух педалей. Как вы можете понять, эта педаль отвечает за движение вперед, эта педаль отвечает за движение назад. А, педали тормоза здесь нет. При отпускании педали хода машина останавливается. Ну а теперь давайте а, стандартно рассмотрим панель управления. В принципе, панель управления здесь не сильно отличается от а, других машин модельного ряда Multivan. Такой же многофункциональный дисплей, который, а, собственно говоря, выводит а, на себя всю необходимую оператору информацию. Данная машина оснащена плавающим клапаном. Четырехфункциональный джойстик в данной комплектации. Я не буду говорить о нем подробно, я рассказывал о том, как функционирует этот джойстик в других обзорах, в частности в обзоре на четвертую серию и серию 2. Ручка акселератора. Звуковой сигнал. Пары, система DBS, которая эта машина оснащена по умолчанию и система переключения работы навесного оборудования. В данном случае при нажатии на эту кнопку мы вращаем собло нашего снегометателя. Теперь, друзья, обратите внимание вот на этот вот конус, который здесь стоит. Совершенно не зря. Сейчас мы разберемся, почему машины серии SD настолько уникальны. Дело в том, что эта машина может работать практически из угла и давайте посмотрим, как это выглядит вживую. Вот смотрите, то есть мы фактически повернули навесное оборудование за угол и можем легко им работать. Еще одним преимуществом данной серии перед машинами основного модельного ряда является тот факт, что вот эта вот задняя часть при повороте она у нас не смещается в сторону обратите внимание, если бы это была машина стандартной серии, мы обязательно задней частью задели бы вот этот вот конус, но в данном случае этого не происходит и в этом уникальность машин серии SD. Ну что ж, а теперь давайте поработаем. Ну что ж, друзья, вот такая вот замечательная машина, Multivan серии SD, прошу любить и жаловать. Спасибо вам огромное за внимание, до новых встреч, а мне остается только попрощаться с этой красавицей, потому что, к сожалению, может быть счастье, она уже продана, и буквально через пару дней она уезжает в город Воронеж, в ландшафтное бюро Аталанта. Спасибо!